Здравствуйте! Сегодня на повестке дня, старые знакомые, но немножко в той концепции, которой, может, еще не было у нас на тестах, по крайней мере, я его не помню. Это лыжи для фрирайда от Илан. В общем, честно говоря, как бы мне эта лыжа давно знакома в разных ее экспозициях, там, в разных талиях, но в такой мне почему-то помнится, по-моему, первый раз ее тестировал в 116-й талии. Вот. и... Как-то вот, как-то вот, как-то вот. Лыжи очень странная по поведению. И я как-то не могу с ними найти общий язык. Ни с более младшей моделью, ни с этой. И вообще я не понимаю даже их назначение по итогам проезда. Значит, ехала Ехалось мне на них так. Лыжа очень сочетает в себе странные вещи. Она, с одной стороны, жесткая, продольная. С другой стороны, у нее явные трудности с торсенкой. Вот. И у нее при этом очень своеобразные какие-то показатели, значит, объясню, в чем секрет ее. Вроде бы, как бы такая лыжа, она точно не паудер, потому что она жестковата для паудера, она вообще стрёмная для паудера. Вот. Ее ключевой, наверное, какой-то вот должен быть конек, это там скитур какой-нибудь там, или там жесткий, какие-то снега там. Наст, корка, ну, в общем, вот, четко могу сказать, что в связи с жесткостью, сочетание жесткостью и продольного рисунка, она совершенно не дружит с коркой. Вот на жестком склоне у нее явно проигрыш по держаку, то есть это, наверное, на сегодняшний день, а в сегодняшней пачке лыж, которую я тестил, одна из худших лыж по держаку на жесткой трассе. При этом в Наст она просто его ломит. Она его проламывает, почему? Потому что из-за нехватки держака приходится ее подгружать. Подгружая ее, она просто проламывает. Проламывает, опять-таки, потому что жестко, Потому что она не дозирует и не корректирует, ну, как бы, нагрузку лыжника на лыжу. В итоге, ну, вообще стрёмно. Потому что в условиях, которые были сейчас на тестах, было очень много жесткого и корки. И, конечно, с такой лыжью очень сложно как-то получить какой-то как-то найти общий язык, потому что любое твое движение приводит к каким-то вообще непонятным последствиям. Вот, и каждый поворот, каждое движение, оно очень стрёмное. Приходится очень четко дозировать нагрузку на лыжу. Она за счет этого теряет стабильность, теряет хватку, теряет контроль. В общем, разгоняться не хочется, потому что непонятно, как контролировать. Не разгоняться не может, потому что иначе как бы она не, не поворотлива. Потому что она реально не поворотлива. У нее очень какой-то жесткий задник, который цеплючий и не дает пробрасываться в поворот. То есть получает замкнутый круг для разгрузки задника облакачено носки, носки проваливают. вот Но без этого задник не пробросить. В общем, лыжа при Притом у нее амфибия, казалось бы, амфибию сделана для того, чтобы упростить вход-поворот. Но вот этой простоты входа в поворот как-то вообще не замечается. В общем, ну, как бы непонятная, на мой взгляд, лыжа, потому что его производитель, я помню, ее как бы позиционируют как скитур. Ну, скитур. Но я вот когда скитур хожу, частенько попадаю в какой-то там наст, особенно если с утра, когда идешь наверх, померзну. Ну, как бы в любом случае, даже если это фрирайд, ну, частенько фрирайды попадают на жесткий, на обдутый. В общем, опять-таки на жестком, когда она не проваливается и... На Насте на кривом она бьет в ноги. А прямого Наста я, честно говоря, немного видел в своей практике фрирайда. Он обычно всегда какой-то вот, либо за зазубринами какими-то, либо кривой какой-то. Очень редко он просто вот ровный, да. В общем, к разбитому жесткому склону она относится очень критично. Все это прилетает в ноги, она ничего не демпфирует. Ну, короче, такая дребезжащая досочка. Лыжа просто, как бы, ну, не фан. Далеко я ее ставлю вообще в отстой. Ну, надо что-то с ней делать, как-то надо добавлять ей какой-то эластичности, либо уже добавлять ей жесткости, чтобы она там не дребезжала за счет жесткости. Пусть она теряет во всплытии, и бог-то с ним уже. И не и было на самом деле. Вот. Все, больше я на нее время тратить, пожалуй, не буду. Подробности на сайте или на форуме. Задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.